Когда-то давно мудрый учитель рассказал своим ученикам такую притчу. «Слушайте внимательно эту притчу», — сказал он. «Я вам расскажу эту историю, а потом спрошу у вас, что вы поняли и какие вы сделали выводы из того, что услышали». Когда-то давно, — начал учитель, — возле леса находился розовый куст. Куст был зеленый, красивый, но росла там одна, единственная роза. Роза благоухала, привлекала внимание людей. Они подходили, обнюхивали цветок и не трогали, не рвали, берегли эту красоту. Наведывался к розе соловей. Он влюбился в эту розу. Был очарован красотой этого цветка. Кружился вокруг пел песни ей, желал ей доброго утра и спокойной ночи, восхвалял красоту, аромат розы, небесную красоту этого цветка, который так притягивал восхищенные взгляды. Роза благоухала и дарила людям улыбки. Они проходили, восхищались, ею и говорили, какая красивая роза, как ароматно пахнет, создают же боги такую красоту. И вот однажды Соловей, пожелав розе доброго утра, Улетел по делам, обещая вернуться вновь и вновь петь свои сиренады. «О, райская роза!» — сказал он. «Все восхищаются тобой, твоей красотой, свежестью, благоуханием. Ты даришь прекрасное настроение. Ты настолько красива, что невозможно тобой не восхищаться». Я обязательно наведуюсь к тебе вечером. Обещал соловей и улетел. Мимо проходил осел. Он подошел к розе, грубо обнюхал и резко, сорвав цветок, пожевал и брезгливо плюнул в сторону. Фу, сказал он. Какая гадость. Ни вкуса, ни запаха, чем же восхищаются все вокруг. Абсолютная гадость, сказала осел, и прошел мимо. Соловей вернулся вечером и не увидел розы. Она валялась пожеванная на дороге. И он начал плакать, бить себя по голове. Черикать и кружиться. Ну как же так? Кто же мог совершить это варварство? сказал Соловей. Как можно было оборвать эту красоту, так небрежно пожевать и выплюнуть? Ну кто мог не понять и не оценить этот райский цветок? Ну что же? спросил учитель. Вы что-нибудь поняли? О чем была моя притча? Один из учеников встал и сказал, «Учитель, ваша притча о том, что мы должны беречь природу и относиться бережно к красоте природы». «Нет», – сказал учитель, – не о том была притча. Второй ученик встал и сказал, что... То, что одному кажется красивый и благоухающий, другому может показаться гадостью безвкусной, ближе к, к мысли, сказал учитель, но все же не то. Ученики вставали, почтительно кланялись, высказывали свое мнение, но никто из них не выразил те мысли, которые хотел услышать учитель. Ну что же, я сам вам объясню, сказал он. Роза – это знания, это навыки, это подаренные тайные символы, это недоступная философия, это учение. Все это собрано в этой розе. Роза это символ разума, разумных знаний, свершений, открытий. И когда случаются эти открытия и свершения, и тот человек, который носитель этих знаний, он притягивает восхищенные взгляды. Люди восхищаются этим великолепием, этими знаниями, этим острым умом, разумом. Соловей это ценитель, последователь этих знаний. Это тот человек, который ценит, ценит дар знаний, дар разума. Люди, проходящие мимо, это наш мир. Они проходят, восхищаются розой и идут по своим делам, забывая о ней. Но кто-то все время возвращается к этим знаниям, к этой тайне, потому что он познал эту тайну, он увидел истинность бытия, он последователь этих знаний, этих открытий. Неважно, что это, наука ли это? Религия ли это, философия ли это, но это та самая роза, которая отличается от других и распространяет свой аромат, свои знания в этом мире. Кто-то посмотрел, восхитился и ушел, и забыл об этом, а кто-то все время к этому возвращается, наслаждается этим, этим живет. А есть еще другой тип людей, сказал он. Это... Тот самый осел, который не понял, какую же ценность представляет из себя эти тайные знания. Это великая философия. Эти избранные символы. Он не просто не понял и не просто не оценил. Он попрал это. Он попробовал. Он захотел понять, он захотел познать. Но грубо вырвал, пожевал, выплюнул. И даже не понял, что он сделал. Он не понял, какие замечательные дары были перед его глазами. Так вот, люди в мире делятся на три категории. Одни проходят интересуются ненадолго, но не обращают на это внимания. Их поглощают, их повседневные дела, их проблемы, их бедствия. Они проходят мимо тех знаний, которые могли бы поменять им жизнь, но они безразлично проходят. Да, останавливаются на минуту, восхищаются этим, но не хотят вникать в это, не хотят следовать этому, не хотят лишний раз себе доставить неудобства. Им удобнее просто посмотреть и пройти мимо. Они не постигли этих знаний. Они не поняли, что эти знания могли бы им помочь, могли бы перевернуть их сознание. Им это не нужно. Они пришли незаметно в этот мир, незаметно уйдут, и никто о них не узнает. Соловей – это человек, который живет этим, дышит, который понял, осознал, вник в это и живет этими. Он совершенно другой, он абсолютно другой. И он поет, он восхищен, он говорит, он делится с миром, и не понимая, как люди могут просто пройти. Ну, неужели вы не видите это величие? Оно же поменяет вашу жизнь. Вот, вот дар богов, который вы хотели. Но люди не понимают этого. Они не считают нужным напрягаться вникать, понимать, они проходят мимо. Между тем, Соловей достиг этого понимания. И он восхищается этим даром. И он совершенно другой, не такой, как все. Он выше других. А третий, третья часть людей это те самые ослы, которые не захотели ни вникнуть, ни понять. Они просто грубо оттолкнули это. Более того, обнулили это, выплюнули, попрали, унизили величие. И к чему мы приходим в итоге, сказала он. Откуда знать ослу, что такое роза? На то он и осел, чтобы думать по-ослиному. И вот кем быть из этих трех категорий людей, решать вам, дорогие мои. Будете теми безразличными людьми, которые пришли в этот мир, не познав истину, ушли с этого мира, не поняв ничего от своей жизни. Будете тем самым Соловьем который познал и обрел крылья, и взлетел, и живет другой жизнью, выше людей. Ведь эта птица, символ вершины, высоты. Человек, познавший истину. И тот, который следует этой истине, он поднялся над людьми и живет совершенно другой жизнью. Или быть тем самым ослом, который величие мира познание, мудрость разжевал и выплюнул, даже не поняв, что было дано ему в этот миг. Я захотела вам рассказать эту армянскую притчу. И эта притча имеет очень глубокий смысл. И отсюда... Возникла эта поговорка. Откуда ослу знать, что такое роза? На то он и осел, чтобы думать по-ослиному, откуда глупцу знать, что такое мудрость, на то он и глупец, потому что думает глупо. Всем удачи!